Опиния нового графического рендеринга Вулкан уже вышла, правда, пока что только для Linuxа, и в этом видео я расскажу, как он скажется на FPS. Загадочная разработчица и утечка новых строчек KS GO на Source 2. Я не сумасшедший смотрите видео. Возможно, инфа о скидке на операцию, сливы коп миссии и многое другое. Всем привет, ребят, у микрофона снова Максим, и в этом видео я, как обычно, расскажу про новое и много про будущее обновление KS GO. YouTube вновь защемил предыдущее видео, так что если вы хотите помочь, поставьте всего один лайк, подпишитесь на канал, напишите несколько комментариев и обязательно отвечайте на уже существующие комментарии. Это сильно помогает продвижению. Спустя несколько месяцев ожидания, разработчики CSGO наконец выпустили новый API рендеринга Vulkan. Для тех кто вдруг не знает, Vulkan это такая более современная технология, которая распоряжается ресурсами вашего компьютера намного эффективнее, вследствие чего в большинстве случаев это должно приводить к повышению производительности, стабильности этой производительности и само собой повышению FPS. Однако есть две небольшие загвоздки, то что добавляет Valve в свои игры, не является нативным рендером вулкана. Это такой кастомный адаптер, который конвертирует запросы с x 9 на Vulkan и называется DXVK. Новый рендер пока что выпустили только для Linuxа. когда в других играх вроде Left 4 Dead 2 или Portal уже давно есть поддержка DXVK на винде. В целом такой вулкан скорее всего не поднимет вам FPS. Однако, если вы установите плотную геймерскую сборку Linuxа и на нем начнете играть в игры, то скорее всего производительность будет значительно больше. В идеале и вовсе дождаться SteamOS 3.0, который выпустят вместе с прототипной консолью Steam Deck, так как Valve адаптирует все игры как раз для нее. Мой хороший друг Орел стелс сравнил FPS на своем стареньком ноутбуке с Linuxом, и разница составила всего 2 FPS в пользу вулкана. Если вдруг это видео с смотрят умельцы на Linux, обязательно сравните производительность сами и отпишите в комментариях. Что интересно, после позапрошлого обновления, в окне игры теперь автоматом отображается название рендера, на котором сейчас работает игра. Вот например лэфта, которая работает на вулкане.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 В последнем крупном обновлении для Dota 2 спалились новые упоминания CSGO на втором сорсе. Помимо того, что в файле, связанном со светом, появились упоминания параметров тонального отображения, так еще и в инструмент под названием Workshop Manager добавили конфигурацию CSGO. И это, ребятушки, уже совсем не шутки. Для тех, кто вдруг не знает, Workshop Manager ⁇ это такая штука, через которую вы можете публиковать свои моды для игр на Source 2 в мастерскую. Ранее она была доступна только для второй Dota, VRLobby Steam Tours и Half-Life Alex. Если кто-то вдруг не понимает, что происходит, постараюсь разжевать попроще. Проблема переноса всех модов и кастомных пользовательских карт с первого сорса на второй, это одна из самых сложных задач, которые останавливают от игры на новый движок. И если они, разработчики, наконец взялись за решение проблемы воркшопа, и в целом в принципе за воркшоп, это значит, что они настроены вполне серьезно. Ожидать каких-то дат от Valve точно не стоит, так как переноска изгона на новый движок должен состояться сначала три года назад, потом полтора года назад, год назад и так далее по списку, будет когда будет. Однако я вас убеждаю, у них есть играбельный билд игры, который они уже показывали кому-то из индустрии. В одном из своих предыдущих видео я рассказал, что к команде CSGO присоединилась новая 3D художница, которая ранее принимала участие в создании карт для Valorant. 3 художники это не те, кто делает сам лейат и геймплей на картах, это те, кто ее красиво оформляют и создают запоминающийся визуальный стиль. Так вот, мой знакомый прошерстил ее твиттер и нашел один очень интересный ответ в комментариях. Под публикацией FMPone о том, что он любит играться с физикой объектов в редакторе карт второго сорса, она написала, что тоже частенько таким занимается. И в частности, это заключается в позиционировании ткани на объекта с помощью физической симуляции. Физическая симуляция ткани, это нововведение второго сорса и никогда не была доступна на первом. Лидия присоединилась к команде CSGO и в целом устроилась в Valve относительно недавно, так что работать над Half- life Алекс она уж точно никак не могла. И Выходит какая-то несостыковочка. CSGO работает на первом сорсе, однако 3D-художник карт из команды CSGO пишет у себя в Твиттере, что используют инструменты второго сорса. И тут еще появляются новые сливы, связанные с воркшопом. Выглядит это как-то подозрительно и совсем не как случайное совпадение. Может быть, они не просто так стали привлекать новых людей в команду. В прошлом обновлении втихую обновили радиальное кольцо быстрых действий. Я думаю, объяснять никому не надо, что это так же, как и Вулкан. План к выходу Steam Deck, и на мой взгляд, выглядит и работает оно намного лучше, чем предыдущее. Что интересно, помимо меню действий добавили еще и меню быстрой закупки амуниции, отдельное для каждой из категорий, пистолетов, тяжелого оружия, СМГ, винтовок, снаряжение и гранат. Забиндить каждое из колец надо самостоятельно через консоль. Прикольно то, что конфигурационный файлик этого меню полностью кастомизируемый и вы при желании можете составить кучу наборов того, с чем вы обычно играете и закупаться буквально в один клик. Захотел там, к примеру, эко бай, закупил буквально в нажатии одного клика, смгшку, пару флешек, смоук и бегом рашить б. В последнее время мне сразу несколько человек написали о довольно эффективном способе повышения FPS. проверить это на большой выборке ПК у меня нет возможности, так что обращаюсь к вам. В чем суть, после перехода интерфейса стима с клиента на этот серверный движок типа хромиум, в площадку стали активно интегрировать всякие свистоперделки по типу анимированных аватарок, анимированных рамочек, минифоны и прочие нагружающие компьютер элементы. Однако проблема в том, что они продолжают нагружать ваш компьютер, даже когда Steam или интерфейс, друзей, свернут. И тут на помощь приходит переход в офлайн режим, однако офлайн режим не всего клиента, а только вкладки друзей. Судя по моей личке, многим людям со слабым ПК это сильно помогло, так что обязательно проверьте у себя на компуктере и отпишите результаты в комментариях. Также где-то пару месяцев назад я рассказывал о том, что у меня есть слив новый коп карты, пруфы которой на тот момент я не мог опубликовать, так как бы подставил человека. Однако это слил уже кто-то другой и я наконец-то с чистой совестью могу вам это показать. В конце сентября вместе с обычным обновлением CSGO внезапно обновился файл lights.rad, который является частью SDK для CSGO. В нем появились упоминания карты под названием Коп-Winter, которая до этого, соответственно, никогда в CSGO не мелькала. Интересно то, что сливых последней недели операции намека на хоть какую-то коп-карту нет. И поспрашивав узнающих людей, мне рассказали: что либо разработчики в последний момент свапнут миссии и добавят слот для коп-карты, либо эта коп-карта принадлежит назначен для какого-то другого ивента после операции. На мой взгляд, коп миссии это как раз то, чего сейчас не хватает игре с точки зрения контента, ведь если разработчики решат ограничиться вот этими скудными миссиями, то эту операцию можно будет официально назвать одной из самых скучных. Также, эти же люди рассказали мне, что скидку на операцию можно ожидать в последнюю неделю. Верить им или нет, увидим уже в ближайшее. Время. Не забывайте поддерживать меня, подписывайтесь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. После чего обязательно гляну в прошлое видео, где я рассказывал, как ученые научили нейронную сеть играть в CSGO самостоятельно. Увидимся!